Куда ж вы приперлись, убогие? Чтоб вы себе знали Одесса во все времена давала просраться оккупантам и тварям Аркадия, Моречка, Тюлечка, Помидорки Акации, Дерибасовская, Оперный театр Все самое красивое надеваем сразу Для покушать и погулять Для порадоваться Но это для своих Для гостей для тех, кто приехал с добром и улыбкой к нам, одесситам, в нашу украинскую Одессу, и скажу вам, как коренная одессичка, по секрету, только, -с -с -с, только вам, гнидам руснявым, руснявы, русский военный корабль, <гиблик> <гиблик> русские нацисты, идите нахуй, русские твари, идите нахуй, вам здесь не рады, для вас здесь байрактары и джавелины. Танки и артиллерия. Коктейли Молотова ярость всех одесситов. Все пляжи заминированы. Попробуйте высадиться на берег, добавите работы нашим дворникам, которые соберут в пакетики то, что от вас останется. В общем-то понятно, что у нас оружие столько, что вам и не снилось. И весь мир за нас. Но главное, мы знаем, за что мы воюем. За Одессу-маму, за Наньку-Украину. За право жить по-человечески, так, как мы сами считаем нужным. А вы-то за что? За пляшивое хуйло, которое срется от страха, сидя в бункере? За своих олигархов, их яхты, их блядей? Серьезно? Идите домой, пиздуйте и уебуйте. И чем скорее, тем лучше для вас. Может, хоть живы останетесь. Мужики, для истории! Русский корабль! Слава Украине! Слава нации! Этот народ не победить!